Здорово YouTube! Ну что, я думаю, что для вас не новость уже, что новую карту в Warzone 2.0 можно взорвать ядерным взрывом. И за выполнение такого сложного челленджа, так скажем, вы получите эмблему, баннер, брелок на оружие и, конечно, скин на оперативника. Так вот, я попытался своей командой это сделать, и это было реально в каких-то моментах тяжело, а в каких-то казалось, что все... Вот-вот, и мы точно ничего не сможем сделать. Но спойлерить я вам не буду, я желаю вам приятного просмотра. Увидимся. Let's go. С первой. Хорошо. Лучше, просто Стоило запотеть, да? Пробило. Что? Может сзади еще чел пробежать? Все, все, все, мы были. Данечка, спокойно, Данечка, спокойно. <свист> еще еще, еще, еще, еще. <свист> <Сидишься. свист> <Что, свист> <свист> я, я же старый, меня такое возбуждает уже в паблике топ-1. Аааа, -а -а -а. уже... второй этаж был. По первым, по заборам. <свист> <свист> У него двойные пистолеты обратно. А, все, окей. Эй! Хорош. Денис, блять, не дал казнить Дани. Пипец, просто на фокусе. Ебать, это обидно, наверное. Видишь? Денис, блять, ну ты, конечно, да. Блять, лежит, блядь. Один дуолстый и все остальные сольники. За зоной, за зоной, слева, за зоной, слева. Да, да, там, там, там, там, там, там. Он справа, справа, справа будет справа, где-то на дороге. У тебя еще флешка и две гранаты. Ебать. Газ приближается. Хорош! Пизденца, у у меня Уже есть. на следующий замахивается. У меня есть. Игорек есть? Нето нето. У меня Видно. есть. Малыш, упади сразу, заберет вот это тогда. Не не, сразу не надо, давай. Да нет. А он потом, багнется, он потом багнется, он потом багнется. Типа да? ты ты можешь взять его, а первый, когда ты берешь первый элемент, только тогда появляется хант на тебя она берет падает сейчас мы просто лутаемся а потом только берем понял понял Go. у нас типа было что мы сначала лутались потом решили забрать сам контракт а, а он... просто нельзя. Да, его просто нельзя начать А, угу. а может, куда падаем кстати да, да туда а же не даже не не? нет я так думаю ну туда же вы в город хотите я думаю вообще, ну нет на да? ну, этот контракт забрать Но... надо в любом случае тут можно было а ну можно да, было тратить тот тратить, крайний блять сюда проем можно верт забрать и улететь просто мне кажется в зоне лучше играть да, вообще да тут вот просто единственная проблема главное что контракт так он не выдавал куда-нибудь блять на центр зоны чтобы в центре зоны забрать эти все Интересно, какое-то сообщение вообще появляется у тебя к кишкатке? Над нами их БПЛА. Бляд, на сухобедные дома просто пиздец. Пойду бургер кинг, брать. Где подгос лишний? Кого у меня, я себя взял. Скину на лестницу. нам будет брать сразу Дай, уебывать да? из этого, из Дай, города. Это хорошо. Да нет, мне кажется, внутри зданий, вот здесь вот как раз таки в больших, И можно у них у ⁇ ло типа. сверху снизу, типа, будет Просто принимать от них, ну, принимать их сидеть. Не, нам нужно делать сейчас инстантно идти этот... Э, сюда, да, э, без нее не, это не, похороны. Забирать ты имеешь в виду? А, я понял, я понял, понял. у всех есть. Да не, или тебе взять Мне нужен подгуз А не, у меня есть слом. Ребал. Начал справа. Один там. Угу. Не разделяться вот. сильно У меня было четыре подавления противника. Вон там чело, два Я подгуст нашел, можешь выбрасывать. На соседний. Ага. Не вижу. Это просто, А, он подо мной один прыгнул вниз. Могу, Они могу. Вниз прыгнул, на крыше дома. есть вот... О, no, еще один. Смотрите, она подходит еще типа сразу. У нас резают на крыше. На крыше есть... Да. А он резнул уже. Вс ⁇ рез, рез, рез раз, Еще тройка подходит. Да-да-да. Стекло разберу. Я страйк на нас ждал, я страйк на дом дал. Крышу. Блять. Ебать, я себя своим страйком разбил. Соседние крыши достреляли? Да, да, да Слушайте, я дрон камикадзе сейчас заюзаю. Дрон камикадзе в воздухе. Соседний дом крыша один чел. Ладу взрывчатку. Под нами уже есть, под нами уже есть. Крыша, кряк, ног, добей, добей, добей на крыше. Добей на крыше. Да, Подай да, сюда. да. Хорошо. Под нами типа тип, в доме. Нокнуло у себя. Я ел, типа. Который зашел, нокнула. Угу. Тут старый, типа. Так, где хорошей. нас сатадалью? Нам статаль нужно пиздец. А, ебать, надо. Это дома далеко mm -hmm. ну это гг блядь. только со своими ганами блядь. он спрыгнул он улетает направо можно. да но перки ты не купишь он направо на магаз на нарез пошел поэтому можем просто да, идти да, в, да. в ту сторону либо можем подождать пока сюда придут сюда в дель захватывать но тогда мы можем потом не успеть блядь. Так, если цатадели открыта, значит вот эту залутать можно. Нет, нет, нет, здесь ключ нужен а, для это нее. Секрет, это секретный объект. Я бабки нашел, да. ебать. Слушайте, я, наверное, возьму себе касту. Так, есть и к... У меня очень много винтовка. денег. Я могу м 4 скинуть с гибридным прицелом. Так. Фу... Ну, фуловая. надо. Я скинул 10к здесь. Почти. Вот здесь. Здесь деньги. Я пошел за двумя ганами. Я скинул вот это чел справа чел справа пробил вот здесь по заборам Иду сюда. Стоп. Стоп. Здесь. Это с я бери или беру нет так я бабку одну зал пока, нет, пока Есть, рано Okay. ППЛа, Пока разобрать. не будем? Корана. Корана. Рано. У нее был, что ли, еще? Какая, да. Может с да, пойдем Возьмите ящик с броней сразу. Лестница же есть торбак да, скажет. нужны? Внимание, еще летит район. чел. Бля, у меня по патронам типа очень, -очень... грустно Садись, да? я хочу убежать давай давай mm -hmm. у меня еще бэп и аэрострайк mm -hmm. у меня есть еще одна бэп две бэпки и один и одна точка ну мы по бэпка вообще full заряжены так скажу. Тут мы быстро прочислим, купить... Я уже купил тебе два гана, я что? Да, мне сколько ката набирают тебе? Так, то у нас по тачкам, типа, все очень плохо. Я могу, я могу бабки еще дать мне 4К. Ну, нет? Ну, я бы тачку, кстати, без счета. Щиты, щиты собираю. Очень много счетов надо будет, ребят. Надо тачки тоже собирать. Я за этим грузиком пошел. Давайте, я здесь на крыше сюда Дари показал Азию. Давай. Угу. Противник начинает вот Человек чел, лечит. Чел, лечит чел. Он одно, дно. Я У меня 82, uh, бабки like. на магазе скинул бабки на магазе скинул 4 кату. тут 380. у меня с собой еще ящик oh, с снаряжением нет. еще есть у меня с броней. у меня справа выкупили я брони набрал у меня 14 штук так я вижу хаммер я за Хамером полетел за вон вон вон. Вон. вот это еще грузик возьмите тоже кто-то я за внедорожник ну да и вот они за ним полетел не, не, он и за а, а. Я... Подогнал грузик, пошел за вторым. Слушайте, вообще мне кажется, корова имбас такой хуйню нет? Ну вот я бы тоже, наверное, взял бы сейчас такой с такой все типа. Возьми хаймер, и, я да. возьму корову. Лечит, лечит Давай да, так сделаем, хорошо. Так, ну что, и получается надо брать и... Начинаем операцию. Yep. Дал быпку. Одно про е ⁇ пку. Что-то рано для того, чтобы брать. Надо зачистить. Да, да, да, да. Что-то Поспешил чуть-чуть. всех трахнуть вот этих? Да мы иначе брать опасно, потому что... Пока они хоть... твоем уровне нет. Нет, один наверх поднялся. Я жду сейчас, еще один патрон поедет. Я тут, короче, пока буду тогда. Вот чего? Поехал на трассе Цель отмечена. Вызываю удар. Там снизу звонок еще. Я полез тепшего работал, он не доел Без а на Бля, справа Шау, крыши. чаку чекаю, чекаю. я идет. бегаю а, я... Не, не, на Я на самом деле был. Ты стоит справа. Да. Пикни еще, розочек, давай. Вот тут одного вижу. Там у, у Вики противники, напомню. Да. <звы> да, у меня противники, но я типа просто сижу на крыше, просто смотрю, куда они идут. Кто стерва... ждет <звы> тебя? Не забагал. Не <звы> то, <забакуются звы> у нас. Перелил <звы> этот. Нет, нет, нет, нет. Чтобы нет, ужас, нет. А человек, что он уже осаленный. Хочешь ловить, что ж вы? меня типа топает. Да, по мне работал так что. Я просто пытаюсь понять. на себя стреком накнул. Нормально? еще по лестнице кто-то сможет подняться, знает кто-то внутреннюю лестницу. Ну, внутреннюю знаем. Я, бегу я, блядь, ползу вниз. Я долбо ⁇ Блин, я так быстро дотекаю. Да. Ты знаешь, да? Да, я же А, Хайлайт выдал. А, ну чё, давай тогда с тобой вдвоем, чекнем их на да, крыше. Да, они не светили, двойми мини светили, а. давай я сбрёл У меня чё ещё, ещё бэпка есть? Мы показывали четырёх наверху нас, поэтому ещё помимо этого всего Как меня прошило через этот, не понимаю Да, есть наверху у нас Нужно? Давай без бэпки тогда Ты домой? Нет, нет, тут блядь, ни на стороне есть, а Идет. Ваш напарник Лены, Он выживет, в всех у ну, себя, не, да? Не-не. Это, Это я у себя забрал. Вайп. Понял. Да, что делать? Ну, у меня, блядь, просто афака. Один у меня прям на лестнице где-то. Шакалит. Ну, нам бы надо, по сути, начинать, почему-то можем не успеть просто. Согласен. Надо бах ждать. На лучше. лучше. начинать, не один по тросу заехал, только что справа под тебя Ну я тогда жду вас Давай я тогда к тебе сейчас подойду, Мне Даня секунд, как... Надо, Надо поменять, решить что-то с ними поймать. Чтобы забрать здесь, типа на кто-нибудь точно хей Давай, я, я не не жду, пейт. я, я, я прям перед дверью тут стою, шакалию Один, Дань, был над тобой, двое напротив Ремейн сладкий очень, их напрягают Жанна, не забывайте, что потом еще будет это. Возу. чтобы она за зоной просто потом берили не было тут этот блядь и было, да. у меня челы приехали паука лежи вообще хм. ага. да, хорошо да. хорошо хорошо хорошо а как мы сейчас будем заберем пойдем от пиздим мы новый лод заберем открой дверь один стоять стоять стоять стоять стоять да. Видит, он видит нас, видит. Не-не-не, вот не, не, а Прям. Бля, заперек. Трем просто палит эту дверь, ебаную. Бля, чел, просто в голову все заебаш ⁇ А, да, блядь. там блядь, гении, блядь, на падах, блядь, нахуй. По-моему, это, блядь. Не за мной бегут просто, блядь. Да. Будьте осторожны. Клоны, блядь. Не, не не я умру сто процентов. Я зачем Я пытаюсь. Они за мной просто бежали, блядь. Один-один, разведку. Отпустили, блядь. я еле-еле убежал блядь, если что Не у себя убил на. Ну, они там же сидят, ну типа смысла нет Даня, ну падай, забирай берили, мы тебя на корове заберем, я не знаю или пошли Игорь с тобой на корове залетим и их давай а вы знаете где типы? ну не там же, ну на крыше типа, ну, ну. я не вижу запускай, ну, я ну, тогда давай. отработаю, да, у меня ган нормальный, скоро по прямой вверх просто взлетай. Ну, хорош, хорош, хорош. слишком высоко. Только... Точки полетали. Да, вы -то, я летаю, летаю, летаю. Я летаю. Я да. да. а летаю. Я летаю. Я летаю. Я летаю. Я летаю. Я летаю. Я летаю. Я летаю. Я Я ну, там, типа, Попробуй починить корову. Я понял. Вы... У меня корона, да? Да, за корона. Да. Заходи в дом, у тебя должны быть права, челы. Я просто не патрона, скажи, ни хуя нет, не БХБ. Не, кстати, этот заперто если что такая осталась заперта ну, да, значит, они передумали, видимо, и дальше пошли. сюда далеко вообще перестали не захотели захватывать даже нам, бля, бля, вот вы видите вот где вот... вы видите где другой нам туда надо да чем бля... быстрее мы его возьмем тем лучше потому что нам еще другой надо брать да ну, так, ну, надо бабку взять, если... Если есть, он еще байк. не в зоне в другой зоне просто банально. Блять, я перехожу на зону. Здесь нормально, здесь переход маленький, такие очень маленькие. Нам надо сейчас его забирать, проходи. Да я прохожу, но на мне корона, это тоже надо понимать. А просто он на каком этаже, он, блядь? Не наверху ли он самом Сзади там на крышу? На меня смотрит сверху. Понизу иди просто. Да, вот со стороны ты <Слышко> Блять, где она? Я, Я на крыше страйка. Да? А она на самом верху Шалет. или где, блять, да. вообще, блять? Пушки нормальные? А она на самом верху, слышишь? Нок, но окна одного на крыше. Я понимаю, ну типа на ну, это хуйня на самом верху. Если что. Ты уверен? М да забрали, а Типа ну на первом этаже, посмотри еще. Страшно, ну, не вижу никого. Да. Сейчас знамя пойдет, она будет безан. Пижу Почти ног. Они тоже по мне шьют. Очень так хорошо. Блять. У нас так знамя идет сейчас. Демон безан, мне кажется. Да. да. А... Сейчас серьезно. Похуй так. Не, вообще он, он по любому, он по любому потом зона стянется в середину. Посмотрите их сейчас, Игорек. Посмотри, посмотри, посмотри. Так, я хилешь. Я не спрягнул. Пастор, да, Игорь? Увожу, увожу, увожу уже. Вверх меня напрягает, Чел. Я понял, понял. Я, если что, полетел дальше, потому что снизу, я забрал... Снизу, снизу еще, блин, мне съели. Да ладно, это не страшно ты в зоне надо забрать надо забрать а этот ты нашел да забрал забрал надо забрать тот который у этого и все у меня полтони он меня дамажит если что надо тот забрать видите где теперь да нормально но нам надо двигаться сейчас, прям, блять. Вы можете попробовать меня выкупить, я могу попробовать долететь до для до него. С Зона сойдется, сейчас я тебя выкуплю. У меня справа стоит, может. Справа наверху или справа внизу? Внизу. Я не вижу никого. Он за зоной сейчас стоит, ребят. Убил его, блядь. Хорошо. Это это тот, кто убил меня. Ну и все, и у нас появилась точка, куда закладывается. Нам бейт. надо сейчас прям, чтобы. Так, я выкупаю, да? Да, да. Я лечу на тебе и бегу просто на ноге к вам. Я тебя на тачке заберу. Слышишь? Я тебя Стоит, на тачке заберу. Ну, лайф no, вообще как бы не такой большой. Блин, мне бы лодик забрать свой. Я не знаю, Блять, по мне Слева летит Вик. на нас. Уходи закладывать, я уходи закладывать, Игорь, уходи закладывать просто. Я понял, я понял, я понял, я Внимание, Я полетел. Я а через я зону еду побег. за тобой дальше. Слева в поле мужик. Блять, по мне по по слева. Мужик. Не, не, за дом, за дом, за дом. Сюда, сюда, Дани, Иди сюда. Я, я заберу тебя, там типы, Дань. Я понимаю, понимаю, понимаю. Я тебя жду здесь, ты меня заберешь? Там нет? Ну, так, ну, с той стороны стороны выйдем? Да, их. да, Давай, и просто поедем раз. в другую сторону. Тут были На ходу запрыгнешь? побег ожидается что? Просто едем туда Ратился, закладывать быть... элемент. Блять, он прям перед нами. Перед нами да, да. Вот тут очень много Да, держись, ебать, как никогда не держался, блять. Дань, закладывай сразу, закладывай. Бля, меня нокнули. Даниэль, забирай, забирай. Я воткнул. Я воткнул. Второй. Мы? Бакс, тебе на последний васнуть. И запустить Отделай. еще надо. С той мы, стороны. ХП. А Разбил его. Иди Но закладывай, же, там тачка закрыта. Там тачка закрыта. Там тачка я закрыта. Пришел? Давай, я с тобой. Я смотрю А, близко. Разбил, ног. Запускай, Игорь. Да, да, да, да, да, да, да. Я не отпускаю. Две минуты Хорошо. дефать надо, только дефать. Осторожно. Можешь Я переваливаюсь. Крики. Упал вниз. Фина стреляет. Нет, слева. Смотает, смотает. Работает, блядь. Я под мостом пока. Слева, слева прям пушит, Игорь. Слева, да. Обнаружена новая безопасная... Они пушат? Под назад нашел. Не-не-не, стреляй сверх просто. Снизу посадил. Ну. Заел. С правой стороны. Чекайте чтобы, чтобы не разминировали. Да, фото, чтобы не разминировали. Одного под мостом на окнуло. А мне скины работают. У меня вс. Нок мост. Хорошо. Я лево смотрю пока. Давай. Поставляю броню. Бомбу, бомбу, посмотри. Я я я я Хорошо, все, все, все, все, все, full safe. Под мостом броны лежат. Я слева забирал а двух. Спрыгнул один. За мостом слева. Full-cack. Пойми его. работает. Хорошо. Смотри, не кассетка лежит на, на бомбе, если что. Ну, кассетка не всегда срабатывает. Не, не сработает. 30, 30, есть, есть, есть, есть, сработало. Закидываю хаешку туда одну. И есть ног. По мне слева работали. Я нокнул на бомбе одного. И там еще сзади за бомбой тоже еще есть. Посмотри, на всякий стик, посмотри. Смотри, вам бомбу, да. По мне справа, Игорь. У Все, они не успеют разминировать уже вс ⁇ Неопасные зоны перемещены. Все, let's go! Ой, блядь! Ой, вот это самое клемтовое выполнение контракта, блядь, что было уж? Мы уже выполнили задание. Пиздец! Ошибал и чайчик поставился